Джефферсон весь избит, но продолжает идти вперед. Он просто не понимает, что такое отступление. Но если он будет продолжать в том же духе, то узнает смысл слов, нокаут и сотрясение. Черт, ты не можешь боксировать с этим парнем. Что ты делаешь? Удар просто приподнял его над рингом. Боже мой, чувак, боже мой, боже мой, что происходит? Уходи, хватит. Уходи! Только посмотрите на это. Маркс. И он получает правый хок. Hey, да, сэр, в чем дело? Yeah. Да, как поживаете? Okay. Хорошо, без проблем. В какое время они вам нужны? 30 .00 30 .00 в 30.00 в no, Без проблем, сэр. Я соберу ребят вместе и... No, Нет, not... я не общался с Майком. Наверное, где-то 8 месяцев назад уволился. Я могу взять Бейли и Робинсона, они только что вернулись и еще не... Сэр, насколько я знаю, Майк еще не прошел квалификацию. Сэр, при всем уважении, я думаю, что... Yeah, sir. Да, сэр. Да, сэр, я все понял. Все будут там в час дня, включай майка. Вас понял. Хорошо. свяжитесь со своим премьер-министром объясните ему что теперь все контролирую я премьер-министром не будет общаться с вами но если вы отпустите мою семью можете делать со мной что захотите Дорогая, я не дурак. Ты свяжешься со своим правительством. Мавлади. Я убью его, клянусь богом. Больной ублюдок, я могу убить тебя прямо сейчас. Мавлади! Марко! Марко же твой братишка, не так ли? Я убью этого человека. Убью его! Может, убить его вместо тебя? Что скажешь? Придется отпустить его. Что? Мавлади! Ты знаешь, чем это кончится. Давай поищем решение. Позади вот тебя есть выход. Ты вернешь нам заложников, мы вернем тебе брата. Вы уйдете отсюда, и никто не умрет. Уговор? Хрень собачья. Наше задание — спасти заложников, а убить его мы еще успеем. А если он убьет кого-то еще? Это можно решить только силой, только ее они понимают. Ты ошибаешься. Молчать — это приказ. Отпусти их, или твой брат сдохнет. Нет, сначала отпусти Марку. Да, отличная работа, Мэред. По-моему, я попала вон тому в голову. Теперь мне не придется бояться этих мелких поганцев, да? Буду говорить, как Чарльз Бронсон. А ну, иди сюда, ублюдок. Мне жаль, что я это услышал, но спорить не буду. Кстати, у вас прогресс. Вы попали в бумагу. Ну что, я уже готова к пулеметам? Или к этим АК-47? Вы попали в бумагу, это прогресс. Да, я вижу. Ну, давайте просто поработаем с этой штучкой немного, а потом. Хорошо. А ну, про ладно. пулеметы поговорим потом. Да, хорошо, вы правы, не будем спешить. Отлично. Постреляем еще, да, продырявим мужика. Да. Майк. Тебе гость. Я занят. Отдай их другим ребятам. Не могу. Он попросил именно тебя. Чтобы попасть отсюда, нужна оптика. Может быть. У тебя в столе его нет, случайно? Как Энджи и ребята? У Карли выпадают молочные зубы. Тревор наконец-то начал сам ходить. А Энджи? Энжи встречалась с Бет на ту неделю. И как у нее дела? Черт, я не знаю, может, самую спросишь? Я не пытался с ней ругаться, просто. Надо было послушать меня. Я позвонил. Но... Нет, Майк, это был не звонок. Это была реакция. Ты вспынчивый, бро. Я всегда был таким. Прямо как А он тут при чем? При том, что из-за вас обоих погибли люди. Звери готовят операцию, и ты нужен в команде. Не могу, я в отставке. Да, они тебя восстановили. Брифинг в 13 часов. Будь там. Это приказ. Пыльчивый, бро. Всегда был таким, прямо как папа. А он тут при чем? При том, что из-за вас обоих погибли люди. Штаб-квартира морских котиков. Слушай, я понимаю фразу «любовь с первого взгляда». Но откуда ты можешь знать, что эта девушка существует? У тебя есть всего одна фотография. Существует. Эй, ЛТ, ты уже видел снимок этой литовской девушки Торпа? Она латвийка. И она не моя девушка. Ты что, до сих пор не подкатил к ней? Время еще не пришло. Постой, я правильно понял. Ты встречаешься с какой-то коммунисткой, которая живет у черта на рогах, существование которой ты веришь, исходя из одного снимка. И тебе даже не хватило смелости подкатить к ней. Время еще не пришло. Сочувствую тебе, Троп, правда? Думаю, ты будешь первым в истории морским котиком, который умрет девственникам. Хотя, может быть, тебе интересно, не женщины, если так. Не бойся, ВМФ создали гораздо толерантнее. Да неужели? Кстати, я заметил, что ты пелишься, когда я качаюсь тут. Но за это тебя сложно винить. Ты знаешь, что в этих коктейлях есть сахарин? Господи боже, только не это. Сахарозаменители — это не шутки. Эти добавки вызывают привыкание. Когда крысам давали выбор, они предпочитали подсластителем кокаин. Реальный кокаин. Еще. Думаю, этого хватит. Говорю тебе, как медик, это угробит твое здоровье. Блендер просто бестолковый. Не стоит верить обзорам в сети. ЛД, что за работа такая? И почему такая секретность? Не могу сказать. Да это просто хрень, собачий чувак. Меня просто тошнит от всех этих и рушных корей, у которых есть максимум одно яйцо, но которые приказывают нам, как выполнять свою работу. Крис? Сэр. Мы ждем ждали два ждали вас дня, они хотели посмотреть, где вы работаете. Агент Медекс — это лейтенант Маркс, один из лучших. Ребята, это агент Медекс и агент Рид. Они проведут для вас брифинг. Садитесь, господа. Крис. Простите, агент, пожалуйста, не трогайте это. Крис, это идет от самого верха, от президента страны. Их должно было быть четверо. Крис, где твой брат? Сомневаюсь, что он придет, сэр. Почему бы не пригласить кого-то еще? Робинсона или Бейли? Нет. Я знаю твоего брата не хуже тебя, и он не будет здесь в стране, когда Родина зовет. При всем уважении, сэр. Майк, уже не такой, каким вы его помните. Он прав. Я набрал пару килограмм. Здорово, Майк. Привет, Майки. Торп. Привет, Ты, Ты что, костыли на улице оставили? Как же я соскучился по этому. Командир? Рад видеть, Майк. Ладно, ребята, слушайте внимательно. Я передам слово этим двум джентльменам. Агенты? Это мои лучшие люди. Вы наслышаны о них. Морские котики США. Лучшие из лучших. Надеюсь, вы возвратите их мне в таком же состоянии, в каком получили. Вот что нам известно. Вы видите перед собой сверхсекретную базу США, расположенную в лесах Кавказа. Базу закрыли после холодной войны, а через три месяца наша разведка выдвинулась туда и продолжила сверхсекретные операции. Это маленький регион. Не знал, что мы туда вернулись. Поэтому база и сверхсекретная. Съел? Заткнись, Джонси. Смеялись? Эй, не отвлекайтесь. Связь с базой потеряна. Мы не можем связаться ни с кем на базе последние 12 часов. И мы хотим узнать почему. Когда их не могли захватить какие-то враждебные силы? Маловероятно. Это видео с нашего дрона. На этой базе вокруг нее работали сотни ученых, инженеров и службы безопасности. Этот снимок сделан в 14.36, а этот в 14.37. Куда они делись? Хотите сказать, что всего за одну минуту больше ста человек испарились? Да. Именно это я и хочу сказать. Может, они вдруг побежали на какой-то черный четверг, например? Я слышал, что цены в такие дни падают просто ниже плинтуса. А может, вам стоит воспринимать это серьезней? Младший офицер Джонс, или как вас называют ваши приятели Джонси, Два выговора за несубординацию. Отрицательные оценки за плохое поведение. Да, еще наибольшее количество спасенных товарищей в истории. Так что, поверьте, когда в поле вашу задницу подстрелят, лучше иметь рядом Джонси. Ну, то есть, если вы когда-нибудь пойдете на задание. Ладно, мадаки, слушайте сюда. Я говорил с президентом, и он лично рекомендовал вашу команду на это дело. Я возразил ему, потому что вы просто кучка неудачников, болтунов и пивососов, и не справитесь с заданием. Хотел отправить профессионалов, но он выбрал вас. Наверное, это как-то связано с тем, что мы спасли жизнь его дочери два года назад. Да насрать мне, кого вы там спасли. Я просто хочу узнать, что случилось на той базе. Над чем они работали? Это сверхсекретная база в неизвестном месте. Что они прячут? Секретные разработки — новое оружие. Это сверхсекретно. Но вы должны вытащить это тоже. Ясно. Вы хотите отправить нас на сверхсекретную базу, построенную со сверхсекретной целью, и вытащили вашу сверхсекретную игрушку, прежде чем она уничтожит еще больше сверхсекретных людей? Именно. Это же хрень собачья. Командир, если мы даже не знаем, что это, как мы сможем найти это? Когда вы найдете это, то поймете. Изучаешь ландшафт? Разве ты не говорил, что ландшафт невозможно изучить по картам? Тут гораздо больше неизвестных, чем ландшафт. Придется делать все вслепую. Они много чего не договаривают. Да неужели? Но это наша работа, старик. Наша работа – это выполнить миссию и вернуть всех домой. Это намного сложнее сделать с неполной инфой. Уж ты-то должен это понимать. Слушай сюда. Давай проясним кое-что, прежде чем отправиться на дело. Это моя команда, Майкл. Ты меня понял? Мне плевать, какая у вас дружба с ребятами. Ты будешь соблюдать мои приказы. не будешь держать себя в руках. Понял? Вас понял, Элки? Отлично. Тогда готовься. Ладно, ребята, где-то в полукилометре. Мы с Майком, пойдем по прямой. А вы двое обойдите запада и займите позицию периметра. Вас понял. Эй, в норме? Да, да. все в норме. Тогда вытащи голову и задницу, это мне нужен. Странно, правда? Ты о чем? Что Крис нами руководит, а Майк на нашем уровне. Ну, на моем уровне никого нет. Ну, ты понял, о чем я. Да, наверное. У тебя что, мнения нет? Ну, не знаю. Думаю, они оба получили, что хотели. Меня больше волнует, что мы найдем в этом учреждении. Правительство всегда что-то прячет. А ты в курсе, что ты тоже работаешь на правительство? Это другое. В интернете постоянно пишут про оккультные науки. Вирусную инженерию Расщепление частиц Кто знает, вдруг там разрабатывают жвачку, не теряющую вкус Кстати, ты знал, что жвачку изобрели в этих краях? Люди собирали смолу деревьев и... Торп, прошу, только не начинай И жевали ее Я не хочу это слушать, твои бесполезные Именно факты Именно эту смолу под названием чикл мы жуем сейчас Вот откуда пошли чикл с жвачки Тебе нужно больше трахаться Глупо заходить туда в дневное время. Когда президент приказывает, мы выполняем. Так что нам придется подойти ближе, чтобы прикрыть ребята. Остальное решим там. Тут написано Фабрика парфюмерии. А я чую запах только вранья. Ты это слышишь? Нет ничего. Именно. Именно это меня и напрягает. Вокруг нет животных, нет птиц. Даже странных москитов не слышу. Если в этом лесу и было что-то живое, оно ушло расскажешь это позже своему психологу джонси, джонси торт доложите ситуацию подошли к периметру элти нужны глаза Да, мы одни. Отлично. Итак, ребята, идем через главный вход. Я вижу, там внутри что-то наподобие Луби. Через главный вход? Да, в чем проблема? Мы что, новички? Пошли через черные. Ты что, шутишь? Нет, я серьезно. Прекрати. Ты о чем? Ты же обещал слушаться. Да прекрати ныть, как девочка уже. Ненавижу, когда мама и папа ссорятся. Это моя миссия, я решаю, что делать. Не нравится, тащи задницу обратно. Я предупреждал тебя об этом. Как я уже сказал, парни, идем через главный. Всем быть на чеку. Пошли. После вас, принцесса. Проверь, Гейгер. Славь. Чуть выше среднего, чуть меньше уровня, когда отсыхает член. Не страшно. торт позвони в дверь. Готовьтесь. Пошли вперед, вперед, вперед. Я один не вижу кругом трупа ученых. Нет, не один. Сейрушники говорили правду. Ага. Но я все равно им не верю. Сотни ученых не может просто взять и испариться. Наверное, спрятались в специальном убежище в глубине базы. За 60 секунд... Посмотрите-ка. Защищенные двери, продвинутые. С покрытием из сплава магния. Такие бы целую армию остановили. Ага. Только то, что произошло, случилось так быстро, что они не успели их закрыть. Они даже выстрелить не успели. Никаких признаков столкновения. Может, мы не так на это смотрим? Может, то, что здесь произошло, не пришло снаружи? Все могло начаться изнутри. Ладно, продолжаем обход, парни. Джонси, Тор, пойдите налево. Я и Майки направо. Оставайтесь на связи что твои блоги про это говорят. Не знаю. Про нечто подобное ничего не слышал. Я думаю, что те придурки из ЦРУ подставили нас. Я согласился убивать террористов, а не призраков. Призраков не убьешь. Они уже мертвы. 12 часов. это за хрень? Похоже на... пепел. Хм. Хм? В смысле? Хм. Будто знаешь, что происходит. Вы же не видите случайно разбросанные кусочки пепла повсюду? Да, принял, Джонси. Тут тоже их полно. Ты подумай. Исчезли за мгновение, да? Струм будет на чеку. Пошли, проверим сзади. Мать твою! Это че такое? Похоже на код какой-то. Может, они были взломщиками кодов в каком-то фильме? Взломщики кодов. Взломщики кодов. Это никакой не код. Похоже на язык. Слева чисто. Справа чисто. Чувствуешь запах? Да, будто... Бекон. Лейтенант, мы кое-что нашли. Принял Джонси. Все в северо-восточный сектор. Мы тут не одни. Мы морские котики США. Вот черт. Противник в северном отделении. Повторяю, противник в северном отделении. Стоять! Эй, стоять! Отличная работа, парни. Ага, отметим вас за содействие. Снимайте маску, расслабься. Воздух чист, мы его проверили, кроме дыхания торпа. Как тебя зовут? Изабелла, вот как Изабелла. Изабелла Ферреро. Я проверю. Что ты тут делаешь, Изабелла? В Изучаю образцы почв, но сейчас это не важно. Джонси. Изабелла, это Джонси. Он отменный врач. Проверит, все ли с тобой в порядке. Хорошо? Давай, Изабелла, посмотри-ка сюда. Почему ты от нас убегала? У вас оружие. Не подумала, что мы пришли сюда помочь. Может, я начну задавать вопросы? Парни, Изабелла, Изабелла глубокий вдох. Я думала, вы... Нечто другое. Хорошо, все хорошо. Она в порядке, лейтенант. Нечто другое? Например? Команда зачистки. Те, кого засылают, чтобы утихомирить ситуацию. А с какой ситуацией мы сейчас имеем дело? А что вам рассказали об этом месте? Что здесь работают над секретным проектом. Секретный проект. И все? Эй, оно а ну рассказывай. Успокойся, стой. Забыла. Эй, посмотри на меня. Что тут случилось? Куда делись все твои люди? Вы же меня не убьете? Нет. Я вам покажу. Сколько лет этому месту? Не знаю. Наша команда сюда попала три месяца назад. А что случилось три месяца назад? Открытие. Блин, нехилая хата. Это переделанное отделение? Да. Третий подземный этаж. Я так понял, весь подвал оцинкован, чтобы блокировать радара. Темная лаборатория. Ну и что же вы тут так усердно прячете? Что это за чертово место? Если я вам это покажу, я могу сесть в тюрьму на оставшуюся жизнь. Это высокозащищенное хранилище. Ничто не выйдет и не войдет, если оно заперто. Называем его приспособление. Так что это? Мы должны хранить назначение и устройство приспособления в тайне. В тайне? Короче, ты не знаешь, да? нет. Ну, вы же его построили. Мы его нашли в двух километрах под землей. Доктор Райзер переместил его сюда, чтобы уменьшить его воздействие. Хорошо, если вы его переместили сюда, откуда оно взялось? Мы должны хранить назначение, и этого тоже не знаем. Хорошо, не знаете, что это такое, откуда оно взялось, но вы сидели и пялились на него три месяца, и что узнали за это время? У него есть язык, который мы не можем прочитать. И мы не знаем материала, из которого он состоит. Земного ли он происхождения? Можешь повторить языком для школьников, пожалуйста? Она говорит, что он не с земли. Она говорит, эта штука оттуда. Это всего лишь теория. Че? Это место что? Коперка со стороны зоны 52? Вот зачем вы скрыли этот регион пораньше. Сами хотели его изучить. Остановимся на том, что нам достоверно известно, а, Майк? Ты нам так и не объяснила, как ты сумела выжить. Я была в комнате Фарадея. кого? Ты шутишь? Майкл Фарадей, 19 век. Простите, умники, я не смотрел свою игру на прошлой неделе. Чистая комната блокирует электромагнитные поля. Поэтому я и выжила. Выжила что? ЦРУ нас закрывало. И не объяснили почему. У нас было 20 минут, чтобы покинуть здание. Я лишь хотела забрать образцы почв из комнаты Фарадея. Просто повезло. Мне за это не платят. Все правильно. Пришельцы бы ответили контрмерами. Контрмерами? Чувак, я пепла не стану. Эй! Хорош не бред Оба! Поняли? Никакого бреда тут нет, лейтенант. Были случаи. Встречи НЛО еще во времена Рузвельта. Это всего лишь теория. А я вам говорю: Тор, ну, послушайте, мы можем иметь дело с доказательством инопланетной жизни. Вот почему эти ЦРУшники так всех напугали. А у меня ведь было плохое причастние чувстве с самого начала. Я знал это. Это пришельцы. <связывающие> Эй, всем успокоиться. Джонзи Торб, заткнитесь. Сейчас нам нужно слушаться лейтенанта. Ладно, парни, я понял. Адреналин у вас зашкаливает. Но нам нужно закончить миссию, так? Торт, забирайся на крышу и восстанови связь с главштабом. Скажи им, что мы ее нашли, эту чертову штуку нашли, и мы готовы к эвакуации. Сигнал не поймаете на крыше глушилки. Об этом не беспокойся, он чертов технологический гений. А мы сейчас приготовим эту хрень к эвакуации. Чего? С ума сошел? Нам ее сдвинуть надо? Да. да Это наша миссия. Еще раз кучкой пепла я не стану и точка. Успокойся, Джонзи. Дураков из нас делаешь. об этом думаешь? Честно, брат, не знаю. Не знаю, с чего начать. Понимаю. Просто не показывай это ребятам. Я ничего не показываю, Майк. И мне твои советы по управлению командой не нужны. Да, они Все нужны. В порядке. в порядке, говоришь? Лейтенант, Торп на связи, прием. Какие новости? Ну, она была права. Блокируют сигналы дальнего действия. Радио, телефон. Тихо, как на Западном фронте. Хорошие новости есть? Это стандартный GSM. Перезагружаю. Что, если они не просто так блокируют сигналы? Нам нужно сообщение. Я знаю, но нужно это обдумать. Это ты мне говоришь? Замечательно. Брат. Да, тебе, придурок. Итак, зачем они врубили эту глушилку? Она же для чего-то приспособлена. Есть записи. Оно что-то делает. Тор, поставайся на связи. Что оно вытворяет? Я не знаю. Раньше такого не было. Лейтенант, Лейтенант, эта глушилка предназначалась не для нас. Появился сигнал, более сложный, чем наш. Судя по телеметрии, он исходит от приспособления. Наверное, домой звонит. Беспилотник поймал сигнал. У нас гости. Самолет наших это не подкрепление. У них нет воздушных сил. Не истребитель, что-то другое, что-то большое. Покажи запись. Поворачиваю камеру. Ну что, Майк? Ничего. В прямом смысле. Ну что-то же там должно быть. Ничего там нет. Парни, до да какого хрена? Эй, Торп, что ты видишь? Там самолет или что? Торп. Торп. Торп! Твою мать. Дерьмо. Майк, ты со мной. Джонзи, охрани эту штуку. Если будет что творить, сообщай. Что творить? Ты шутишь? Связь каждые пять минут. Не волнуйся. Мы профессионалы. Дрон. Походу, его кто-то сбил. Нет, его не сбивали. Нет, его не сбивали. И топливо у него оставалось. И топливо у него оставалось. Он во что-то врезался. Будьте начеку, парни. Видишь что-нибудь? Ничего. Ладно, уходим отсюда. Дерьмо! Бьют прицельно. Эй, Торн, видел, откуда по нам бьют? Слышу вас, лейтенант, но не вижу никакого судна. Они по нам опять будут стрелять. Предупреждай нас. Понял. Черт, берегись! все еще не попадают. Походу, их наводчик Стиви Вандер. Могли бы и получше. Ага. Какого черта? Может, десантники? Парашютов не вижу. Нам нужно атаковать. Я знаю, что нам нужно. Ребята, слушайте все. Никто по ним не стреляет, пока они не откроют по нам огонь. Все поняли. Мы не знаем, враждебны ли они. Они наш дрон сбили, надо их грохнуть. Вас понял, они у меня на прицеле. Жду указаний. Крис. Эй! Это запретная зона. Забирайте, солдаты, уходите. Это запретная зона. Забирайте, солдаты, уходите. Последнее предупреждение. Уходите или мы откроем огонь? Ну и что сейчас, Крис? Джонси, Джон, готовься, похоже, сейчас начнем. Черт, они нас сканируют. Огонь! Стреляй. Стреляй отступаем, отступаем. Более! назад, Более! назад. Я иду наверх. Стой, ты не можешь меня здесь бросить. Я не оставлю ребят умирать. Джонди, прием, Майк. У <связанных> вас там праздник какой-то? Нет времени объяснять. Нужно все запечатать. Нет, мы окажемся в запертии. <связанных> И сдержать их. Эй, я не знаю протокола блокировки. <связанных> да, но она знает. В лобби. Панель управления. Возьми, это понадобится. Хорошо. Защищайте форт, Джонси идет. Знаешь, как стрелять? Держи палец на курке, только когда собралась стрелять. Ни на кого не направляй. Если будешь стрелять, стреляй, если увидишь зеленых человечков. Джонси, Джонси, Джонси! Нажимай на курок, не тяни. Эй! Yeah. Да. Берегись! Дверь не выдержит. Давай, Джонзи, где же ты? Майк, у меня карта. Трис, хочу тебе кое-что сказать. Не надо сопли борта. Это важно. У меня есть карта блокировки дверей. Джонзи, ложись! Джонзи кидай карту, лови Крис Дерьмо, Джонзи, ты как? Я ж говорил, пришельцы... Чувак, больно. Заткнись, ты как ребенок. Ты выжил. Ребята, у меня половина патронов. Пересчитайте свои быстро. Ты про патроны, которые исчезают? Слушай, мы точно знаем, что наверху четыре врага. Мне плевать с Марса, они или из Миссури, понятно? Эй, сможешь дать доступ к камерам? Я хочу за ними следить. Да, пять минут. Следить за ними? Нахрена тебе это? Мы знаем, чего они хотят. Эту штуку. Послушайте, отдадим ее им. А мы знаем, что это. Может, это атомная бомба? Майк, а ты как думаешь? Когда взрыв убил твоих коллег, животные снаружи тоже погибли. Да. Но растения выжили. Почему ведешь? К тому, что эта штука выбирает, кого убивать. Понятно? Я думаю, что все это глобальная операция. Три месяца назад они сбросили бомбу, она была пустышкой, а сейчас пришли работать над ошибками. Поэтому ЦРУ сказала вам уйти. Они знали, что здесь враги, но глушилка это все скрывала. Поэтому мы здесь. Просто спекуляция. Это разумно. Зачем еще им здесь быть? Доберутся до этой штуки, смог. Могут уничтожить человечество, нажав на кнопку, и это будет их новой планетой. Вторжение. Точно! Вторжение. что, прикалываешься? Чувак, такое тело нужно питать каждые несколько часов. И проголодался. Мы разбираемся с худшим кризисом столетия, а ты протеин свой пьешь. Знаешь, Торп, ты мне нравишься. Правда. И поэтому я научу тебя кое-чему. Эй. Что? Тут немного жарко, да? Не думаешь? В лаборатории температура ниже комнатной, поэтому мы носим халаты. Mm. Наверное, мы просто более изолированы, чем другие. Может, потому что у тебя футболка, как у подростка, а ты как думаешь? Я, пожалуй, пойду. Черт. Okay. Эй. Мужик, послушай, я знаю, что мы немного повздорили. Да, иногда бывает, ничего страшного. Да, но проблема в том, что ребята теперь стали слушать тебя. Просто мышечная память, и все. Нет, Майк, затем ты вошел во вкус и стал раздавать приказы. Тоже мышечная память. Эй, ребята, сюда. сюда! Это они? А ты думала, там зеленые человечки? Нет, думала, они будут похожи на нас. Эволюция линейна и идет по прямой. Она права. Неудивительно, что они двуногие. Экстрабиология полагает, что они будут похожи на нас. И в чем-то они очень похожи. Смотрите, как двигаются. Видна тактика. Определенно военная или что-то в этом роде. Что они строят? Что это? Похоже на щит. Плазменный или электрический. Баррикада, чтобы не выпустить нас. Откуда знаешь? Мы сделали бы такие же. Ладно, Парни. У нас четыре хорошо обученных противника, и они заперли нас здесь. И положили классное оружие массового поражения, которое уничтожит планету. В теории. Нужно подкрепление. Чувак, сможешь ли ты как-то наладить связь со штабом? Может, ЦРУ про них знает? Я видел провод на крыше. Могу попробовать через телефон, но кому-то придется починить линию. Хорошо, как... где это? Черт, в холле. Откуда мы пришли? Фантастика. Ладно, Торп, наблюдаешь. Мы все наверх на случай, если это место снова превратится в тир. Пошли. Ну, прострелим инопланетный зад. Что это? Ничего. Не похоже на ничего. Это кот, да? Нет. То есть. Да. У меня диплом по биологии, но я увлекаюсь языковой теорией. Шифрование. Знаю, это ужасно скучно. Буквенно-пиктографические системы? Да. У меня есть теория. Я считаю, что их язык больше, чем просто набор слов. Это эмоции, ощущения, математика, наука, астрономия. Совершенный язык. Но пока не определила траекторию. Здесь написано, что символов было больше. Да, это может быть как процент мощности. Как бы дарее. И может быть обратный отсчет. Еще одна теория. Слева чисто. Справа чисто. Все чисто. Вы, парни, говорили, что они останавливали поле, да? Да. Тогда... So... Нахрена мы взяли пушки. Но ну, если хочешь бросить свою, то, пожалуйста, верно, лейтенант. О, oh, да. Yeah. Мы знаем, что армейские санитары не любят носить тяжелое. Я припомню вам, когда вы двое получите пулю взад. Идем. Подходим к холлу. Чисто. Чисто. Пошли. Остальная дверь не повреждена, они все еще снаружи. Делай. Эй, а как ты узнаешь, какую линию подключить? Старая система до Wi-Fi. Должны быть один или два провода. Отлично. Дерево. Ты же сказал, о, там всего-то два провода. Да, да, не я один провалил информатику, бро. Ладно, слушай, чувак, это не так уж и сложно. Да вообще-то сложно. Майк, вставь уже провод. Я знаю, что делать. Чувак, красный провод, он всегда важный. Джоузи, заткнись. Лейтенант, они прямо за дверью. Черт. вас понял. Мы сейчас в зоне поражения. Что он делает? Делаю. Вообще-то, сэр, думаю, это она. Мне насрать, в юбке она или на каблуках. Понял, что эта тварь делает? Она исчезла. вы что значит, исчезла? Не знаю. Может, в камере помехи, но ее там нет. Тогда где она? Все, подключил. ложись черт нет ложись Джонзи, ты жив? Ты убил ее? Yeah. Думаю, да. Стой, Джонзи, осторожно с этим. Где она? Где? Я убью ее. Не знаю, они очень быстро передвигаются. Вы издеваетесь. Вниз! Джонзи, вниз! Джонзи, неси эту хрень в лабораторию! Хватай телефон! Беги! Давай, давай! Пошли, пошли. Давай, бежим. Джонзи, как ты, приятель? Они проникли, эти мудаки умеют телепортироваться. Здесь творится какая-то херня. Это то, о чем я думаю? Если я думаю, что это лучшего пистолет пришельцев, тогда да. Он совершенен. чувак, я сказал, что я в порядке. У нас проблема поважнее, чем я. Ну что? Латы слиплись друг с другом. Поджарился. Да и мы тоже. Мы тоже? Что значит мы тоже? Он имеет в виду, что у нас почти нет боеприпасов, и что это был наш единственный способ вызвать подкрепление. Так что без этого они начнут искать нас через... Семь часов. Семь часов? Мы не выживем за эти семь часов. А как он и сказал, будет жарко. Ты же знаешь, что мы понимаем тебя, да? А как же то оружие? Бьем их же лекарством. Не, не работает. Оно как-то связано с их ДНК. Какая-то другая херня. Мы все умрем. Мы умрем. Нет, не умрем. Мы морские котики США. И мы не сдаемся. Не сдавались и не будем. Какая у нас обстановка? Мало оружия? Ладно. Противник с супероружием? Ничего. Но мы у них под прицелом. Это так. Но им не хватает одного. Лидера. Того, кто всегда прикроет твою задницу. Такой, как наш лейтенант. Мой брат. Крис. Ждем приказа. Хорошо. Майки, ты заметил, когда лазер ударил по радио, эта тварь как будто сошла с ума? Да, как будто у нее мигрень. И что ты хочешь сказать? У них аллергия на телефоны? Да. <свы> То есть нет. Электролокация. Как у летучих мышей? Нет, у них эхолокация через звук. Эхолокация — чтение электрораздражителей. Так ловят добычу дельфины. И акулы. Они видят электричество. Они даже могут И видеть электричество внутри тела. Значит, когда он увидел телефон, у него нарушилось зрение? Скорее, сильно активизировано. Вроде того, когда в глаза направляют луч фонарика. Похоже на щель в броне. Так нам что, стрелять в них электроникой? Да, но этого недостаточно. Вам, ребята, нужно что-то побольше этого. Есть идеи? У меня есть идея. Это здание работает от резервного источника питания, но у главного генератора энергии на весь город. Взорвем его, и он их ослепит. Правильно, но всего на минуту. О, я с этими ублюдками и за минуту справлюсь. А где генератор? А вот это плохая новость. На первом этаже. Кому-то придется проскользнуть мимо монитора в холле. Стойте, у меня идея. Костюм Фарадея. Это как комната. Но это костюм. Он спрячет электрические импульсы нашего тела. Мы станем невидимы. Класс. А у вас случайно не завалялись тут четыре таких? Это прототип. Ладно. Давайте еще раз. Один из нас в костюме. Пробирается в комнату с генератором, зарывает его, а потом, когда они слепнут, мы выкуриваем их. Чтобы сработало, нужно собрать их всех в одном месте. Приманка. Начинайте собирать всю электронику. Радио, телевизоры, тостеры, что угодно. Все, что имеет электрический заряд. Йоу-йоу-йоу, поаккуратнее с блендером. Это же внутри Гриндер Плюс. Я заберу его домой, когда все закончится. Джонзи. Слушай, сложно найти внутри Гриндер Плюс, лейтенант. Его нет даже на eBay. В нем больше ват, чем лампочек в доме. Эта штука делает лучшие в мире протеиновые коктейли. Слушай, мне нужны протеиновые коктейли, ясно? И я не прогнусь под это дерьмо. Как... Ладно, возьми, Блендер, спасибо. Да. Ты что делаешь? Он один, бро. Да, ну пойду я. Тогда кто возглавит нас? Я займусь этим. Ты другим. Знаешь что? Ты наденешь костюм. Это приказ. Остальные на свои позиции. Не. Пришелец передо мной. Не двигайся. Он не видит тебя, если не шевелится. Слежу за целью. Все чисто. Вас понял. Удачи, ребята. Через сколько они получат сообщение? Майк, ловушка готова. Повторяю, ловушка готова. Иду по главному коридору. Вижу комнату с генератором. Изабелла, кажется, это не та комната. Изабелла? Черный здесь. И кажется, он видит меня. Это невозможно. Похоже, как будто разглядывает меня. Изабелла, он смотрит прямо на меня. Стачка. На английском. Статика. Костюм блокирует твои электроимпульсы, но накапливает статическое электричество, когда ты ходишь. Ты шутишь? Чем больше ты ходишь, тем больше статического электричества он видит. Ты должен снять статический заряд. Белла, не слышу тебя. Подскажи мне... Что бы ты ни делал, не трогай ничего металлическое. Да плевать. огонь! Изабелла, где генератор? Этот урод бежит за мной. Ладно, проверь комнату 186. Огонь. В любой момент, Майк. Прикрой. Заканчиваются патроны. Атака, Атака снова. Изабелла, я внутри. Слышу, он ломится сюда. Это трехдюймовая стальная дверь. Думаю, она не выдержит. Он не сможет войти. Кажется, то, что надо. Что делать теперь? Ключ на стене. Да ладно. Прямой огонь. Перезарядка. Что они делают? Почему не стреляют в нас? Черт, они расходуют наши боеприпасы. Стреляйте по электронике. Только не в блендер, не в мой блендер. Нет, Нет. Джонси. Он что? Е да. Мне уже достало. Мне очень нравился этот блендер. Черт, черт. Что? Задолбала меня. Майк, давай, ты нужен нам. Я пытаюсь. Я морской котик, а не швейцар. Я морской мать его котик. Черт. Нет. Здесь красиво. <свист> ждем, ждем. Проснись и пой. Вали их. <свист> Уничтожих. Давайте, суки! Лейтенант, все. Да. Все чисто, Майк, они ушли. Джонси, ты в порядке? Это я. Получилось? Да. Думаю, да. Крис, черт, возьми! Давай, Майк, пошли. Паскал. Уходим. Чего вы хотите? Что вы хотите? Эй, что вы хотите? Что вам надо? Скажите, что вам надо от меня? Эй, что вам надо? Отвечайте! Мы возьмем все, что у нас есть. Там засада, и не похоже, что они хотят вести переговоры. Да мне насрать на них. Криса, нет. Я здесь отдаю приказы. Сила вот что они понимают. Стой, подожди. Я не знаю, чувак, я видел их мир. Что? Когда он телепортировался, я видел их город. в виде, в виде ракушки. Там было спокойно. Ракушка? Да. Похоже на это? Точно такая же. Последовательность, Последовательность Фибоначчи. Фибоначчи. Простите, что? Последовательность Фибоначчи. Это математическая модель. Она встречается в природе везде. Раковины, ДНК и так далее. Я пыталась читать их язык по прямой. А что если по спирали? Это та самая траектория. Верно. Что вы делаете? Эта штука бомба. Не думаю, что это бомба. быть на чеку. Думаю, у нас есть разменная монета. Как? Веселюсь. И Тоже. Изабелла, твой выход. 6,5 тысяч рублей в один XBet при регистрации по промокоду Sherlock. Красательная капсула. Разбился здесь. С тех пор они его искали. Ладно. Слушайте сюда, ублюдки. Отдаете мне моего брата. Я отдаю вам его. По рукам. Майк. Майк. Все под контролем. Бросить оружие это приказ. Даже не попрощались. Фибоначчи. Последовательность Фибоначчи. Что ж? Какие планы, лейтенант? Может, попью? Вас понял. Чем больше, я думаю, тем больше уверен, что мы должны придерживаться версии, какой планировали. Потому что сказать им правду, эй, ребята, меня похищали, это как... И опять же, я совсем не помню, что там происходило. Нашли артефакт, который оказался ребенком в Скорлупе. Костюм, который делал меня невидимым. Джонси вообще между мирами гулял. Добрет да сумасшедшего. Точно, они наверняка отправят нас в отставку. Просто скажем, что мы получили то, что сказал Торп. Да, мы обнаружили место взрыва, и там уже был сбитый дрон. Лаборатория была пуста. Там был всего один выживший, ученый. Мы допросили ее, чтобы проверить версию. Но она ничего не помнила. Oh, да.